Прежде чем начать, я хочу поблагодарить корпорацию Фухоу за отличную бизнес-платформу в индустрии здоровья. И, конечно же, я глубоко благодарен Международному бизнес-колледжу Фухоу за предоставленную мне возможность для развития и роста.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 А далее мы переходим к четвертому новому продукту в нашей сегодняшней презентации. А, Новые массажные подушки из натурального латекса. В линейке продукции нашей компании уже была латексная подушка, а данная подушка является ее улучшенной усовершенствованной версией. Есть популярное выражение, что независимо от того, насколько человек занят в течение всей своей жизни, он продолжает жить, и неважно, как трудна его жизнь, он не может обойтись без сна. Каким же образом повысить качество сна? И в этом деле выбор правильной подушки очень и очень важен. Сегодня мы представляем вашему вниманию массажную э, подушку, новую обновленную версию э, массажной подушки из натурального латекса с улучшенной эргономикой и оздоровительным эффектом. Мы постоянно говорим о том, что компания FOHOP придает огромное значение качеству э, всей своей продукции. Поэтому команда разработчиков неустанно трудится над улучшением и усовершенствованием э, имеющейся продукции. И данный продукт не стал исключением. Он претерпел коренные изменения. Также была улучшена технология его производства. Это касается прежде всего содержания латекса. Э, ранее э, содержание латекса составляло примерно 85%. Сейчас этот показатель превышает 90%. Сейчас на рынке можно увидеть очень немного подобных подушек со столь высоким содержанием натурального латекса. Также была усовершенствована технология производства, благодаря чему удалось добиться большей пористости. Сейчас в этой подушке на каждый кубический сантиметр приходится порядка 250 тысяч пористых ячеек, а это обеспечивает отличную воздухопроницаемость. Материал отлично пропускает воздух и не перегревается. Для изготовления этого продукта компания использует только самый лучший натуральный э, латекс, производимый в Таиланде. Технология полностью соответствует международным нормам экологически чистого производства. В этом латексе в очень большом объеме сохраняется натуральный белок обладающий антибактериальными свойствами и защищающий изделия от клещей. У всех нас дома есть подушки, но, возможно, не все знают, что если взять специальное оборудование и проверить эти подушки, то в них обнаружится огромное количество микроскопических клещей, и при длительном контакте с этими клещами на коже могут появиться аллергические реакции. Также эти клещи могут проникать в поры, а жир, выделяемый сальными железами, будет для них очень благоприятной средой что может привести к появлению очень сильных кожных высыпаний. У многих подростков в возрасте 13-15 лет есть высыпания на лице, и очень часто они вызваны именно жизнедеятельностью микроскопических клещей. А бывает так, что у некоторых людей вдруг появляется зуд на коже лица или подобие аллергии. Это также может быть вызвано клещами. У кого-то это может проявиться в форме купероза или даже более серьезных проблем со здоровьем, например, аллергической астмы. Но, возможно, причина этих проблем кроется в том, что вы выбрали неправильную подушку для сна. Более того, Дизайн нашей новой подушки выполнен с учетом кровоснабжения особенностей кровоснабжения организма. Например, вот этот изгиб. Он обеспечивает отличную поддержку шеи и плеч. Когда вы спите на этой подушке, у вас нормализуется кровообращение в шейном отделе позвоночника и в плечевом поясе. Поэтому, если за день вы устали от работы или учебы, то данная подушка поможет вам избавиться от чувства усталости, восстановить силы, улучшить кровообращение и, конечно же, улучшить качество сна. Также это касается людей, которые сильно храпят. Вы можете заметить, что после того, как вы начнете, спать на этой подушке, храп уменьшится. Все это благодаря особому дизайну, который полностью соответствует естественному изгибу э, позвоночника, изгибу шейного отдела позвоночника. Есть еще одна важная особенность касающиеся дизайна. <связь> э -э, потому что, как уже было сказано, это массажная подушка. Во время сна, когда вы переворачиваетесь сбоку на бок, подушка оказывает мягкий массажный эффект. Это помогает лучше расслабить мышцы шеи и плеч, Улучшить кровообращение и снабжение мозга кислородом. Если, например, у вас ухудшилась память и концентрация, появились головокружения, снизилось качество сна, то благодаря использованию этой подушки вы можете э, улучшить состояние в этих случаях, либо полностью избавиться от этих проблем. Вот какими свойствами обладает наша новая массажная подушка. Дойдя до этого момента, я хотел бы подвести итог и рассказать об особенностях этой подушки и ее преимуществах перед аналогами. Первое преимущество заключается в том, что в нашей подушке использован э, исключительно абсолютно натуральный латекс, без примесей каких-либо искусственных связывающих веществ. Более того, она цельная, что обеспечивает более долгий срок службы. Кроме того, она не может деформироваться. Кроме того, натуральный белок э, в латексе надежно защищает подушку от бактерий и микроскопических клещей. Вторая особенность заключается в ее дизайне. Дизайн спроектирован с учетом особенностей э, кровообращения, кровоснабжения организма. И вы можете заметить, что когда вы спите на этой подушке, вам очень комфортно. И при этом незаметно ваше здоровье и самочувствие становятся лучше день ото дня. Третья особенность. Эта подушка очень мягкая, приятная на ощупь, но при этом очень упругая. Абсолютно не раздражает кожу. Когда вы спите на этой подушке, она становится практически продолжением вашего тела. Настолько она удобная. Помимо этого, она обеспечивает хорошую поддержку э, именно за счет своей эластичности. И далее мы проведем небольшую демонстрацию. Посмотрим, насколько она эластична. Я сделаю небольшую демонстрацию. Давайте посмотрим. давайте посмотрим еще <свят> отличная эластичность но кроме того она обеспечивает хорошую поддержку <свят> а, что еще можно добавить это чехол от <свят> подушки этот чехол сделан из стопроцентного полиэфирного волокна. Он тоже очень и очень эластичный. Этот чехол тоже. И при этом э, этот материал также очень хорошо пропускает воздух и не перегревается. Более того, эти чехвы очень хорошо стираются, очень легко отстирывать. А далее, дорогие друзья, я хочу провести еще одну небольшую демонстрацию, чтобы показать свойства нашей подушки. Но для этого нам нужно переместиться немножко в другое место. Прошу за мной. Давайте вместе посмотрим, насколько хорошую поддержку обеспечивает наша массажная подушка. И насколько она гибкая и эластичная. У меня в руках обычное сырое яйцо. Положим яйцо в центр подушки и затем сложим ее пополам. Давайте посмотрим. А теперь я просто сяду на подушку сверху. Мой вес около 80 кг. Кроме того, я могу даже оторвать ноги от земли. Хорошо, вот так. Теперь давайте посмотрим на яйцо. Яйцо осталось целым и невредимым. И это наглядно показывает мягкость и эластичность нашей массажной подушки. Возможно, кто-то усомнился в том, что это настоящее яйцо. Давайте посмотрим. Вот так. До этого я говорил, что дизайн массажной подушки спроектирован с учетом особенностей кровообращения, особенностей кровоснабжения организма. Например, вот на это мест, вот место, на которое опирается шея. И оно выполнено так, чтобы обеспечить наилучшую поддержку для шеи и плеч и максимальный комфорт во время сна. В какой бы позе вы ни спали, вам э, в любом случае будет очень удобно и комфортно. А сейчас мы пригласим нашу помощницу, чтобы она опробовала эту подушку на себе. Дорогие друзья, обратите внимание, длина подушки составляет 50 сантиметров. А ее ширина 28 сантиметров, а высота от 8 до 10 сантиметров. И такие размеры являются наиболее удобными, наиболее эргономичными. Кроме того, когда вы лежите на этой подушке, естественный изгиб э, вашей шеи, вашего позвоночника абсолютно не меняется. Обратите внимание на этот изгиб. Он служит для поддержки вашей шеи во время сна. И кроме того, он обеспечивает защиту ваших плеч очень часто можно видеть людей с плечевым периартритом которые спят с открытыми плечами и в это время холод проникает вот в эти места и усугубляет проблему но тут как мы видим плечи надежно защищены Кроме того, вот эти выступы оказывают мягкое массажное действие. Таким образом, когда, когда вы спите, ваша голова, ваши плечи, шея получает массаж, благодаря чему? Получается кровообращение в этих участках тела, мышцы расслабляются, а ткани и мозг получают больше кислорода. Теперь перевернемся на бок. Обратите внимание, неважно в какой позе вы спите, вам будет одинаково удобно и комфортно. Очень удобно, очень комфортно. Повернемся на другой бок. Глядя на нашу помощницу, можно понять, насколько комфортна эта подушка, сделанная специально для того, чтобы ваш сон был максимально крепким и здоровым. Дорогие друзья, сегодня я представил вам четыре новых продукта компании Фуку. Я уверен, что эта информация будет полезна для вашего здоровья, здоровья ваших близких и, конечно же, развития вашего бизнеса.